Всем привет! Вы на канале Science TV И посмотрев это видео от начала до конца Вы узнаете 6 вещей, которые повысят вашу креативность Если вы хотите иметь творческий мозг и поддерживать его в тонусе То вам следует прислушаться и посмотреть это видео от начала до конца И после этого начать применять эти знания в вашей повседневной жизни А если вам это видео понравится и окажется полезным то поддержите меня, подписавшись на этот канал, и также можете написать приятный комментарий. Я ценю каждого из вас. Приятного вам просмотра. Номер один. Вам нравится искать новые впечатления и с большей вероятностью пробовать их. Будь то перспектива новой деятельности или знакомство с новыми людьми, различные исследования показывают, что желание ощутить новый опыт действительно ведет к развитию творчества. Согласно словам Джеймса Кауфмана, американского психолога, открытость к новому опыту является одним из самых лучших способов творческого развития вашего разума. Я думаю, что вы поняли, что суть здесь заключается в том, чтобы заниматься чем-то новым, без разницы, что это. Главное – получение нового опыта. Номер два. Любите выражать себя. Писали ли вы когда-нибудь или рисовали какую-нибудь свою эмоцию или свои любимые вещи? Как правило, творческие люди хотят часто найти различные способы продемонстрировать свои внутренние убеждения и интересы. И в результате они обычно узнают больше о себе даже в самых незначительных вещах. Только через самовыражение люди могут принять то, кем они являются. Исследователи в этой сфере соглашаются с тем, что самовыражение действительно помогает работать эффективно, создавая при этом инновационную работу. Номер три. Учитесь, ошибайтесь, исправляйте и развивайтесь дальше. Вы верите в метод проб и ошибок, и как сильно вы расстраиваетесь из-за поражения. Но на самом деле все творческие люди одни из самых настойчивых и решительных людей. Вы можете спросить, почему? Да потому что они не хотят сдаваться после неудачи. Они знают, что каждая неудача каждый раз ведет к дальнейшему улучшению. Их главное оружие – это настойчивость. Это, пожалуй, одно из самых ценных навыков, благодаря чему они продолжают двигаться даже после неудачи. Они никогда не сдаются. И они прекрасно понимают, что упорный труд и преданность к делу – это ключ к успеху. Номер 4. Не бойтесь одиночества. Это может показаться печальным на первый взгляд, но для начала творческому человеку лучше работается в одиночестве, когда их никто не отвлекает. Одиночество их практически не беспокоит, а даже помогает им лучше размышлять и думать о своих идеях. Исследования показали, что когда мы сосредотачиваемся на внешнем мире, наше воображение и креативность подавляются. Поэтому важно давать себе время и пространство. Благодаря этому вы можете проявить более творческий подход к вашим внутренним мыслям. Номер пять. Будьте любопытными. Как правило, очень творческие люди бывают сострадательными, любопытными и при этом чуткими. У них полноценные отношения к близким людям. Их сочувствие и сострадание обычно воспринимается как должное и является жизненно важным компонентом в их личности. По результатам исследования было показано, что существует положительная взаимосвязь между сочувствием и творчеством, где предполагается, что это может быть потому, что сочувствие открывает путь к творческому решению проблем. Номер 6. Будь интуитивным. Интуиция фактически является основой творчества, где ваши действия совершаются за счет сердца, а не за счет мозга. Это часто приводит к тому, что творческие люди идут на огромный риск. Очень творческие люди часто не следуют норме. Вместо этого они следуют своей интуиции, что помогает им создавать что-то из ничего. В целом интуиция помогает им заложить основу доверия к себе. На этом данное видео подошло к концу. Я надеюсь, что я сумел вам помочь. И если это так, поддержите меня подпиской на мой канал и напишите свое мнение в комментариях. Для меня это очень важно. Спасибо за ваш просмотр и поддержку. Желаю вам всего самого наилучшего. И увидимся в следующем видео.